Ну что, ребятки, всем привет! Новый выпуск! Забыл микрофон. <с> Купил микрофон и забыл. Но я думаю, это будет не помеха, за... так как забыл я его в своей машине. В своем Нисанчике. Но над чем-то я сюда приехал. Так что давайте посмотрим. Новый автомобиль в проекте. No, no, no, no. В общем и целом, давайте пробежимся все-таки уже по автомобилю. Смотрите, извиняюсь, кстати, за ветер, микрофон забыл. По автомобилю, что у нас? Нету левого поворотника. И весь автомобиль, как вы видите, матовый. По порогам, в принципе, там нужно будет там немного подварить, но как бы это особо не сильно. Больше подварить даже под нищу. На двери имеются такие рыжики. Вот здесь у нас лопнута шпакля. Потом идем дальше по заднему крылу Автомобиль, кстати, долгое время стоял Там около 4 месяцев Он последние 4 месяца не ездил на нем Кстати, Илюк, если смотришь это видео, у тебя большой привет Спасибо за автомобиль Подписчик теперь еще один плюс так вот выглядят арочки Кстати, хозяин автомобиля Вполне адекватный парень как бы Вообще без проблем Договорились с ним, мы с ним завтра утром поедем в ГАИ Поменяем ПТС -ку. Почему? Потому что он последний, кто в ней был вписан Мест больше не осталось. Поменяем ПТС и буду восстанавливать данный автомобиль уже. С документами, да, никаких проблем, ограничений, ничего нету. Здесь, как зашпаклевывали антенну, шпакля лопнула. По крыше, ну, не лопнула, шпакли, ничего нет. Но, допустим, здесь вот есть такой небольшой косячок. И по переду. По переду есть рыжики. Наподобие тех, то, что я переделывал на 210 Мерседесе. Кстати, не забудьте перейти на канал и посмотреть по восстановлению 210-го Мерседеса видео. По багажнику. В принципе, ни рыжиков, ничего нету. Оп. Да, еще он, кстати, в комплекте сразу там отдал провода. Тут я посмотрел мангал, масло, щетка. Короче, все в комплекте. Стаканы в хорошем состоянии. Единственное, здесь поднившие карманы. С двух сторон. Багажник с внутренней стороны. Тоже состояние очень даже неплохое. Здесь ружья. Визуально пока не видно. Было ДТП. Здесь вот такой вот зазорчик. Я не знаю, скорее всего, просто загнул петлю багажника. Попробую ее рихтануть. Если не получится, то куплю где-нибудь новую петлю. Я думаю, он все-таки сядет немного пониже. Делаю вот это вот крыло. И по базе тоже пробивает ДТП по этой стороне. То есть, такой косячок есть на крыле. Здесь есть небольшой косячелло. Ну и вот как было небольшой ДТП. Я думаю, ДТП было не особо большое. Почему? А, бампер стоит тот же. Да, тут чуть пооблазило это. Чуть пооблазила краска. Но молдинги, в принципе, все более-менее в нормальном состоянии. По этой стороне также задняя арочка. Нуждается в ремонте. Не знаю, посмотрю. Скорее всего, может быть, возьму просто две ремарки. Говорю сюда и забуду про это. Также по этой стороне. Сейчас вам, ребят, кстати, открою, покажу двери. Смотрите, какие дверки. Ладно, дверки. Смотрите, какой четкий салон. Стоит магнитола. Флешка радио и АУКС. Да, кстати, автомобиль 2.3, 130 с то лошадей. 136 или 132 лошади. Точно не помню. заднему ряду в очень хорошем состоянии салона так как долго стоял в некоторых местах есть такая небольшая так скажем плесень в салоне нужно будет его подхим чистить также автомобиль имеет люк люк открывается уезжает нужно кстати будет его смазать весь посмотреть но он не поднимается почему-то наверх а вот самый большой косяк по крыше это вот типа съежилась краска не знаю что здесь было конечно но как бы не особо хорошо по крыше вот еще рюжечек имеется хром кстати прям в хорошем состоянии так скажу по крыльям с этой стороны здесь есть небольшая ржавчина ну по бамперу везде краска так сказать подобретала подшелушилась поэтому крылу не знаю надо будет это бить шпаклюй посмотреть потому что крылья не особо такие дорогие на него возможно наверное лучше возьму крыло целиком и это будет гораздо проще и в ремонте да и вообще и в общем так и теперь ребят к чему я все это веду я себе давным-давно хотел 124 Mercedes Данный автомобиль зеленого цвета как вы помните из видео кто смотрит мой канал я покупал ниссан зеленую краску зеленый перламутр полностью чтобы облить автомобиль покупал краску лак и все остальное так вот либо Nissan подождет либо я просто не сам продам в том состоянии, в котором он сейчас есть. А это все пойдет на данный автомобиль. А что еще хочу сказать. По данному автомобилю, пойдет сюда, процентов, наверное, 90, что этот автомобиль останется у меня и буду на нем ездить я. Это будет мой личный, так сказать, поджопник. Вот. По технической части походовки, я вот на нем проехал, нареканий, в принципе, никаких нет. А есть нарекания какие? Течет гур. А прежний хозяин объясняет как, стоит насос гидроусилителя, уходит масло именно самого бачка, и именно еще сам ГУР. Но он и сам узнавал, ГУР в принципе стоит 3000 рублей, не особо большие деньги. То есть сейчас ГУР работает хорошо, все нормально, но если машина, говорит, часа 3 постоит, бачок пустой. Просто постоит незаведенная. Когда ездишь, как бы все, проблем вообще никаких нет. По сцеплению, не знаю, там тросик, не тросик, можно ли его как-то потянуть, как-то сделать, тоже нужно все это будет дело посмотреть. Так, в принципе, во всем остальном... Проблемы никакой нет в автомобиле совсем Так что еду завтра утром, встречаюсь с бывшим хо хозяином данного автомобиля Меняем ПТС Я думаю, уже сразу следует приступить к его восстановлению Потому что, блин, короче, пушка, а не автомобиль <laughs> На котором буду, скорее всего, ездить я Да, и кстати, забыл сказать, все, блин, спрашивают И в какой-то серии я забыл сказать, почем купил, почем продал В этой серии этот Mercedes обошелся мне ровно в 50 тысяч рублей так что машина в проекте Едем завтра утром в ГАИ, переоформляем Загоняем в гараж Разбираем и начинаем восстанавливать Итак, вот, Приехали серьезно в ГИБДД Применять пытаемся Пытаемся получить талон Получили талон, регистрация Изменения, талон в живую очередь К сожалению, запись временно заблокирована Это вызвано большим количеством посетителей Вы можете записаться на точное время Нажав кнопку назад Никого Так, ну вот с предыдущим хозяином Съездили в ГАИ, поменяли ПТС Выдали новое свидетельство регистрации Теперь что, погодка хмурится чтобы дождика не было Пока Начну разбирать, ну пойдет дождь Начну прибираться в гараже тогда Так что сейчас приступаю к разборке И по мере разбора буду потихонечку Включаться Ну что, небольшое включение Мерседес все уже пошел в разбор, но ну не в разбор на продажу, а именно в разбор для восстановления. Вот такие вот порошки, это все в принципе подзачистится. Единственное, здесь нужно будет заварить. Причем усилители все внутри чистые, все, ну, не гнилые ничего, как бы все хорошо, все нормально будет вырезаться и полностью завариваться. Вот эти вот поднамкратники, которые штатные, я их уберу. Потому что, ну, в принципе, они незачем поднимаются за низ. Там усиление есть. Единственное, надо будет где-то еще докупить. Вот такой вот поднамкратник. Потому что здесь его нет. Так, парком. По Потом все вам попозже покажу. Багажничек. багажничек багажничек. Это сливные отверстия. Это не дырки. Да, есть небольшие рыжики. Ну, как бы это, скажу прямо, совсем не критично. Вот, по этой стороне сейчас еще молдинги не снял. Бананы или как их правильно все называют. Так поснимал весь хром уже. Крылья сняты. По моментам здесь нужно будет подварить. Подвыгнило. С этой стороны также крыло. Нужно будет все это дело подварить, тоже выгнило. А так, в принципе.. Вообще, в общем, здесь рыжики имеются на крыше. Но это тоже все зачистится, Примерно так же, как делали вон на том Мерседесе. Кстати, не знаю, вышла уже последняя серия по нему или нет, но вот такой вот получился результат. Вот так вот он выглядит. Дядь Паша довольный, как слон, как лось. Короче, просто довольный. <смех> ничего нигде не вылазит. Это еще не полировали То есть мы еще даже не убирали с него Ни подтеки, ничего не убирали Потеки, по, по этой стороне, а нет, по той стороне На крыле есть потеки, которые надо будет убрать Но мы их еще не убирали, ничего не делали Так что вот Такое вот состояние теперь У данного Мерседенса И у этого будет не хуже Итак, ну вот имею на данном моменте ремонта сейчас вырезаю, зачищаю, смотрю до куда идет металл вырезаю. арт купил вот такие вот ремарочки не знаю что за фирма ну короче взял такие вот оцинковка металл 1 и 2 в принципе толстый металл нормально по днищу под днищу начал зачищать все разбивать делать там дырочка здесь дырочка и вот это вот в перемашках, в обоих тоже дырочки. Ну, сейчас сначала сделаю арки. Попробую. Делаю первый раз, не знаю, как получится. Но, в принципе, думаю, должно быть нормально. Вот здесь по дверям ржавчина. Здесь, за этим, как мне сказать, что бензиновый фильтр какой-то угольный. За ним отверстие имеется. Здесь имеется вот эта вот ржавчина. Тоже надо будет куском переварить. Также с этой стороны. Все повыбил по максимуму здесь нужно будет немного зачистить ну и в принципе все ну да и на эту сторону арку я тоже купил проще переварю арки так как говорил что автомобиль скорее всего будет пока какое-то время у меня поэтому будем делать хорошо ну в принципе не то что хорошо будем делать как всегда делаю вот здесь не стал заморачиваться хочу попробовать переварить арки не знаю как у меня получится конечно делаю в первый раз но сейчас все зачищу, вырежу, пример, примерю И включусь уже, покажу Что у меня выходит Так, ну вот, на улице уже вечереет Подросистил Подзачистил, все сделал Так, еще самое такое Я, получается, поспиливал здесь арку Где прям были сильные огрызки Сейчас прихвачу эту арку Потом буду делать внутреннюю Почему? Потому что Немножко не догоняю переживаю то, что у меня не получится Потом поставить эту арку Я там замучусь подпиливать Я сейчас ее поставлю Потом приподниму машину на домкрате и буду уже кусочками там наращивать с той стороны. А здесь все внутрянка, получается, прошел, почистил по максимуму и прошел эпоксидным грунтом. Сейчас подварю и также опять же включусь. Прихвачу сначала. Ну что, уже семнело. Короче, как-то так у меня получилось. Вроде все встало ровненько. Сейчас еще там снизу подгоню немного. Зазорчик все вроде ровненько. Вровень выпирает, так скажем. Но я же рукожоп... Немного с запасом там, скажем, отпилил. Ну, здесь подставлю, поднаварю. Ну, не ошибайтесь, кто ничего не делает. Я вам так, ребят, скажу. Делаю я это в первый раз. И как бы вроде что-то получается. Ну, сейчас буду обваривать. А там завтра или когда уже включусь. И покажу, как получилось после обварки все это дело. И уже пойду на ту арку, ну, с той аркой. Я думаю, будет делов поменьше. Не то, что делов поменьше, попроще. Потому что уже, в принципе, буду знать, что я делаю и зачем я делаю. Ну вот, включился даже намного раньше. Начал уже обваривать все это дело потихоньку. Там еще вниз осталось и в проеме немного говорить. Знаете, что заметил? Арка идет на расширение. А здесь арка более прямая. И получается это как 124. И у соседа задние арки тоже прямые, без какого-либо расширения. Вот, и я смотрел, что такие арки, которые с расширением идут, нифига, как катапот светится. И я смотрел, что такие арки идут на волчок, или как правильно называются, Мерседесы. Ну, смотрится, по крайней мере, прикольненько. То, что она выпирает. Не так сильно выпирает, но как бы выпирает. Я думаю, она так и должна, по идее, быть. Так что, получается, пока как-то так. Сейчас все это дело обварю. не знаю, сегодня под подзачищу нет. Потом нужно будет еще обварить внутрянку. Ну что, новый день, новый вечер. Только получил загнать машину. Он Приезжал колясик. Перепрессовывали ему ступичный подшипник. Загнал машину на эстакаду. Почему? Потому что, допустим, здесь сейчас все почистить. Здесь почистить, я думаю, тут будет такое неплохое отверстие, когда начну зачищать. Подварить будет удобнее, чем на полу лежа. Также вот этот вот весь момент. И с этой стороны Крыло И в принципе с этой стороны все А еще за бачком, за топливным фильтром За этим угольным Также сразу Пробегу здесь На эстакаде Заварю вот эту вот дырочку, расчищу ее побольше И заварю там может быть там Будет несколько латок Но в принципе потом включусь покажу Здесь По днищу все хорошо Как можете видеть как бы проблем никаких нету. Вот эту вот латку, но я ее подзачищу герметиком промажу и днище буду обрабатывать тоже будет как бы плюсом. Вот здесь вот такая вот латочка имеется, но она в принципе сделана нормально. Как бы единственное, да, надо будет немного все это подзачистить, загрунтовать и после грунтовки уже Покрыть всю резиной битумной мастикой. Да, кстати, еще не знаю. Буду покрывать либо с пистолета, который я покупал, я обрабатывал им не сам. Либо куплю, если будет немного подешевле. И намажу все это дело кистью. А сейчас начинаю зачищать. Вот здесь еще дырочка, кстати. Вот оно. В общем, начинаю все зачищать. Подвариваю. Прохожу все эпоксидным грунтом. И после этого уже, как он подсохнет, на него нанесу герметик. И все это дело прокрашу. Прокрашивать буду грунт-эмаль Или она будет молотковой, или черная, не знаю. Там просто какая-то оставалась, я забор красил. Вот, пройдусь ей. Вот, обработаю все внутренние полости. И также ей же обработаю крылья по внутренней части. Одна арочка у нас уже по наружной части готова. Еще наварил немного снизу, потому что тоже были отверстия. Вот Осталась по этой стороне внутренняя часть арки. Это арка полностью. Ну и так мелкие косяки по кузу. Сейчас займусь пока вот этим делом, потому что у меня еще в пятницу заедет автомобиль. На ремонт, на покраску, кстати, будет очень интересное видео. И да, мне написал подписчик, там, Дмитрий Беляев, а почему я не стал восстанавливать лупаты Мерседеса. Ну, я скажу так, потому что по себестоимости не особо было это все дело оправдано. Не особо было оправдано почему. Просто какие-то автомобили проще, допустим, взять на перепродажу, что-то с ними немного подделать и продать. Какие-то автомобили, допустим, как данный Мерседес, я восстанавливаю. Во-первых, я его восстанавливаю для себя. Во-вторых, я его взял по приемлемой цене, по которой я, в принципе, могу его восстановить и потом продать его в 4 раза дороже. Да, это, в принципе, стоит того но как бы не все автомобили этого стоят, поэтому у меня на канале будут автомобили, которые я буду просто брать на перепродажу, что-то с ними немного подделывать, и будут такие автомобили, которые я буду полностью восстанавливать. Не обязательно для себя, просто так скажем, то, что будет выгодно. Будем говорить это так и прямо. И да, ребят, не стесняйтесь, пишите тоже комментарии, что как сделать лучше, как сделать лучше видео, как сделать лучше контент на данном канале, чтобы вам было интересно меня смотреть. Также обязательно не забывайте подписаться, поставить лайк. Всем спасибо, кто меня смотрит. А я продолжаю варить. Ну что, маленький перерывчик. Вот так вот у меня получилось. Здесь все это дело. Получается, полностью вырезал же и вставил. Вот здесь такая заплаточка. Здесь вот такая заплаточка у меня вышла. Сейчас покажу. Поднищу. Поднищу. Вот латочка. Это получается у нас будет где переднее сиденье, ближе к задним пассажирам крепление, которое идет. Под ним получается было сгнившее. Сейчас все это сделаю, все нормально. Осталось вот там отверстие. А, нет, это не отверстие, это дырка. Осталась там дырка. Здесь поднищу. В принципе, все в норме. Единственное, здесь, как до этого варили латку. Вроде как замазывали каким-то герметиком, что-то такое. Сейчас все это дело почищу, пройду шовным герметиком, и потом все это будем обрабатывать. В остальном, в принципе, поднищу. Все у нас хорошо. Здесь еще сделал такие латочки. Вот так вот они там выглядят. Сейчас попробую показать с этой стороны. видно. Вот как-то так они выглядят там. Все это дело буду обваривать Еще хочу сегодня пройти все герметиком Но на улице уже второй час ночи Не знаю, засниму, не засниму Как герметиком обрабатывать В принципе, я думаю, там ничего сложного нет Берем пистолет, проходим все швы И там, в принципе, все Как бы в этом ничего сложного нет Да, сейчас читал комментарии Сегодня вышло видео по Мерседесу, по Лупатому то, что продан, там подписчик мне написал, то, что что-то как-то неинтересно. Полностью не стал восстанавливать, и все в этом роде. Смотрите, ребят, полностью восстанавливать автомобиль. Какие-то автомобили, да, рентабельно восстановить, сделать, но не все. Почему? О, я уже немного устал. Завтра еще на работу с утра. Потому что, смотрите, никаких спонсоров, ничего такого у меня нету. Делаю я все, в принципе, за свой счет. Если, к примеру, взять видео, у меня есть, где я полностью восстанавливал там, Nissan 1, Nissan Альмера, первая Ниссан Альмера, 95-го года, по-моему, она была, или 96-го года на механике. Я покупал за 60 тысяч и продал потом за 150 тысяч. По работе у меня ушло где-то в районе 2,5 месяцев. То есть 2,5 месяца я с нее заработал там, всего, грубо говоря, там, меньше 100 тысяч рублей. Да, как бы все равно это заработок, но я думаю, все понимают, что это небольшой заработок. Поэтому как бы не все автомобили рентабельно... Делать и восстанавливать. Помимо того, что я занимаюсь автомобилями, я также занимаюсь еще стройкой. Как стройкой? Работаю на ЧПУ-станке. Вот. Где-то из моих шортов, я думаю, вы это видели. Поэтому много убивать времени не особо сильно получается. Тем более сейчас лето. Море здесь под боком. И на море летом с детьми хочется съездить. И так просто все равно отдохнуть. Лето. Как бы отдых все равно нужен. А у меня, считай, ни выходных, ничего никогда нету. Поэтому вот получается как-то так. И, в общем, как и что, ребят, я уже немного устал, и, как я уже говорил, время там 2 часа ночи уже, завтра с утра на работу, работаю я по 12 часов, и, кстати, да, с чего у меня все началось с автомобилями, небольшой такой монолог проведем, началось у меня все с первой BMW, у меня была в Калининграде, когда мы сюда переехали, BMW 34-ка, до нее еще одна была BMW 39 -ка. Вот, но суть не в этом. Все началось с BMW 34 серии, которую я купил, просто на ней ездил ездил и потом решил, а почему бы мне ее не покрасить? И я, да, ребят, я железнодорожник, но я не, не работаю по своей профессии, я работаю в строительстве, я работаю там на фасадах, на чепу, станке, короче. В общем, я не маляр. Мне просто это по кайфу. Начнем с чего? А, начнем с чего? С чего началось? Началось все с 34-ки BMW, которую я начал. Думаю, надо что-то подделать. Думаю, попробую подделать. Насмотрелся видео всяких разных. Думаю, ну что, почему у меня-то не получится. В принципе, руки-то с плеч вроде как бы там. Смотрю, да, вот плечо, вот рука, как бы нормально. У меня был компрессор, который у меня сейчас до сих пор. Компрессор маленький на 24 литра. Я к нему приделал баллон. Причем BMW 34-ку я окрасил еще без баллона, просто этим маленьким компрессором. Да и уже, блин, до хрена автомобили я покрасил этим компрессором. 34-ку я окрасил строительным краскопультом. О, подготавливал всю вручную, там не машинки, у меня ничего такого не было. Делал, делал, делал, вот еще пока делал, у меня родилась дочка. Надо было машину, я еще ее делаю, мне еще красить. Я заряжаю краскопуль, смотрю на него, думаю, блядь, что это такое, ребят, вообще, как я на это подписался. Ну, всеми правдами и неправдами я покрасил, и честно, получилось настолько четко. Что я потом смотрю, думаю, блин, а почему, интересно, я этим не занимаюсь. И потихоньку, потихоньку, потихоньку начал набивать руку. И, в принципе, сейчас э, покраска, которая, которой я занимаюсь, то, что я крашу, делаю, в принципе, она уже прям довольно-таки на хорошем уровне. Да, есть там какие-то огрехи, есть там подтеки, когда крашу, всякое такое. Но не без этого. Как бы я все это тоже понимаю. В принципе, да. И какие-то автомобилей, вот даже Дмитрий Беляев написал, почему-то не восстановил лупатый Лупатой сегодня вышло, вышло, кстати, видео, я сейчас записываю налог сегодня вышло видео по Лупатам Почему не восстановил? Я его купил за 95 тысяч рублей. Как бы все понимают, у всех есть там, ну, не всегда есть как бы лишние деньги. Это, грубо говоря, мое хобби, которое, в принципе, как бы поддерживает моя жена, да, ей за это большое-большое спасибо. Но есть... Долги, есть кредиты, есть потребности, есть одно, второе, третье, десятое, надо то, надо это. Денег как бы особо не было. В итоге я его купил, подделал, продал, что-то на нем заработал. И не все машины рентабельно восстанавливают. Какие-то машины я беру, допустим, немножко подешевле, продаю подороже. Раньше просто не записывал это видео. Сейчас у меня на канале будет абсолютно все. Абсолютно все по автотематике. Все, что я делаю, все, что как делаю. Да, единственное, я... Не леплю из пены, как некоторые там перекупы делают. Я лучше там продам, грубо говоря, с дырявыми дра... дра... дра... порогами автомобиль, да? Или там как-то сделаю из стекловолокна, как-то там постараюсь их восстановить, там что-то сделать. Но я не буду пенить, я не буду заниматься всякой вот этой вот ересью там. Не знаю, по мне, ну как бы это неправильно. Это не есть хорошо, это неправильно, я так делать не буду. Я продам там... Машину, грубо говоря, если я себе куплю машину, которая будет дымить, я ее там куплю за 50 тысяч рублей, я ее там подделаю, продам за 80, но я ее продам, если у меня получится с движком все сделать, не будет дымить, там, продам дешевле. Будет дымить, я так и напишу, я так и скажу. Автомобиль поддымливает, автомобиль дымит. там Если будут в порогах дырки, там да, можно надуть пеной, взять шпаклевку, замазать. Но нет, я не буду этого делать. Ну зачем? Это бред, согласитесь. Ну как бы... Э я скажу так, я перекуп, грубо говоря, да, ну, то, что купил, продал, подделал, что-то это. Но я, как, как правильно сказать, вот у меня есть Макс сосед, он говорит, правильный перекуп, через чур правильный перекуп. То есть на какие-то моменты можно закрывать глаза, ну, у меня даже там ребят, друзья приходят, говорят, зачем, ну, в принципе, это же можно там не делать, пропустить. Ну, да, в каких-то местах я дотошен, в каких-то местах я могу там немножко пропустить там, сделать, ну как бы, в принципе, если я начинаю делать, то я начинаю делать и стараюсь сделать более или менее, чтобы было нормально, то есть не заниматься всякой херней ладно, ребят, монолог монологом в общем, и в целом контент, я думаю, будет жить, контент, контент будет, да, там нету спонсоров нет монетизации, сейчас там все подключали нет того, нет того, нет того ну, я не знаю, поддержите меня просто подпиской мне будет приятно, поставьте лайк, like. а я пошел доваривать, включимся уже получается через два дня, потому что я сейчас два дня работаю, ну как включимся сейчас картинка-то перелеснется, а у меня пройдет два дня так что все, ребят, пойду доваривать, замазывать швы, ну что, не включал камеру, Мы сейчас уже Мерседес вот в таком вот виде, обработал все места, где варил, где обрабатывал сейчас, фонарик вот такой вот зелененький как Халк на брусе тоже были рыжики все болгарка под зачистил и все это дело прокрасил. Так же и здесь. Зелененькая краска была, как бы по цвету в принципе не подходит, от слова совсем. Но зеленая есть зеленая. Зато будет обработано просто обычная маль поржавчины. Но хуже от этого не будет, это сто процентов. Сейчас хотел поднять на домкрате. Она поднимается, но колесо отрывается буквально там на пол сантиметра, грубо говоря, и все. Сейчас попробую поднять за рычаг, либо там что-то буду подкладывать. Поднимается за штатные места, как я и говорил, то что там все подомкратники, все целое. И буду обрабатывать внутреннюю часть, получается, крыла, подкрылка, не знаю, как это правильно его назвать, но буду обрабатывать, в общем, внутреннюю часть. Внутренняя часть будет черного цвета. Здесь швы также все замазано, проделано, все уже обезжирено с двух сторон. И начинаю обрабатывать, сейчас одну сторону обработаю сейчас посмотрю как поднять просто высокий, вот, либо что-то под домкрат подложу, короче сейчас как-нибудь подниму снимаю колесо, обрабатываю, как обработаю, включусь покажу вам ну что, ребят, уж немного подустал. на улице жара, блин, вроде ночь 28 градусов, еще и большая влажность, смотрите как у меня все получилось посмотрите, какая красота все промазано Куда мог подлезть, везде подлез. Сейчас буду ставить колесо и уже перехожу на ту сторону. Буду обрабатывать ту сторону. И на сегодня, я думаю, будет более чем достаточно. Тем более, по-хорошему, еще бы надо здесь прибрать, убрать все как варил. Везде мусор, не мусор. Остатки Мерседеса, которые тоже нужно будет прибрать и выкинуть. Так, так что сейчас ставлю колесо. Так что так что так ага, так, так что сейчас ставлю колесо. И перехожу уже на вторую сторону. Ну что, ребят, новая ночь. Продолжаю с Мерседесом. И сейчас смотрите, что у меня есть. А это что? А это люкс моей старой BMW. И сейчас я, короче, взял краску на Мерседес. И хочу на ней сделать такой, так скажем, опытный образец. Как же будет она на нем смотреться. Ну и показать вам, какого же цвета будет все-таки Мерседес. Так что сейчас уже замешиваю краску, замешиваю лак. Здесь немного приберусь. Пыль не пыль... Пу. Пыль не пыль, там, в принципе, особо значения не имеет. Просто хочу посмотреть цвет. Как он будет смотреться на данном автомобиле. Так сказать, сделать выкраску. Но цвет будет, ребят, просто бомба, я думаю. Ну вот, так скажем, подопытный образец уже прошел. В местах протирок были такие перетиры, чтобы ореолов лишних не было. Прошел все эпоксидником с баллончиком однокомпонентным. Сейчас он Подсохнет, замотовеет, пройдусь по нему быстренько уль ультрафайном и уже начну наносить базовое покрытие. Итак, ребят, заправил уже краскопульт краской. Сейчас буду наносить первый слой. Хотя нет, ребят, давайте, наверное, первый слой в этой серии наносить уже не буду создадим такую небольшую интригу, какого же будет света Мерседес. Я думаю, вам будет очень интересно, потому что свет должен просто, я не знаю, играть на солнце. Так что, ребят, обязательно подпишитесь, ждите новые серии, я думаю, буквально неделя-две, и она уже выйдет. Сильно разносить серии не буду, там, чтобы были они там по часу, либо еще поскольку то буду стараться делать 20-30 минут серия. Так что, всем спасибо за просмотр, включимся в новые серии.